Хочешь поступить в Казанский федеральный университет, но не знаешь, как подать документы? Нет ничего проще. На твой выбор три способа. Отправить почтое письмо на адрес город Казань, улица Кремлевская, дом 18. Индекс 42-2008 с пометкой Приемная комиссия. Или же лично посетить приемную комиссию Казанского федерального университета. Можно также через интернет На сайте социально-образовательной сети КФУ «Буду студентом» Основной срок подачи документов с 20 июня по 26 июля. Пиши нам на электронную почту приемсобачка.кпфу.ру или вк.ком слэш прием КПФУ. Специалисты по приемной комиссии ответят на любой интересующий вопрос по поступлению в Казанский федеральный университет.